донести до людей, как предвосхитить заболевание, как сделать так, чтобы не болеть, как сделать так, чтобы наши врачи получали свои доходы не от того, что они избавились от заболеваний, а сделали так, что люди не болеют. Более 40 лет российские ученые супруги Емсковы трудились над тем, чтобы выделить особое вещество, которое помогает человеку восстанавливать организм за счет собственных ресурсов. Оно же и запускает процесс регенерации даже у поврежденных, в том числе и раковых клеток. Наш продукт является, во-первых, отечественной российской разработкой, и сейчас мы его внедряем. И тем самым повышаем приоритет наших разработок отечественных и за рубежом. Это пептидно-белковые комплексы, вот, присутствующие в виде наноразмерных частиц, порядка 50-300 нанометров водных растворов. Они образуются путем самосборки у нас в организме, либо вот при помещении в водные растворы процессы саморегуляции организма. Представители компании планируют проводить подобные мероприятия каждые полгода. Сад объединяет людей разных профессий и разного возраста. Также мы хотим организовать молодежное движение в городе Омске, чтобы вывести молодежь на новый этап развития, можно сказать, да, на новый уровень жизни, чтобы они не думали о наркотиках, о алкоголизме или о спайсах, чтобы они, наоборот, понимали ответственность за свои будущее поколения чтобы оно было действительно здоровым. Для того, чтобы избежать болезни, быть здоровым долгие годы необходимо не только вести здоровый образ жизни, но и владеть информацией. На все интересующие вопросы вам компетентно ответят по телефону 8-913-663-4506.